Всем привет! Меня зовут Пётр Златков. Я из Беларуси, города Могилева. Веду такую активную деятельность, занимаюсь спортом, являюсь кандидатом в мастера спорта в двух видах спорта. За плечами два образования, одно из них выше. 8 лет наемного труда. Два месяца назад я начал заниматься бизнесом в интернете, сотрудничать с компанией, а, с прекрасной системой Форсаж Инфа. Форсаж Инфа. И благодаря этой системе я смог заработать за два месяца более 2000 долларов. Дополнительно а, система сделал такие соревнования, где каждый человек мог заработать свои дополнительные деньги. И в командном зачете, в таких соревнованиях, наша команда, несокрушимые победители, заняли первое место. Друзья, это супер! И в личном зачете Петр Золотков, это я, занял первое место и мой призм составил дополнительно к этим 2000 долларов 132 евро друзья это бизнес о котором я всю жизнь мечтал что я буду работать удаленно через интернет заниматься своим любимым делом и работать на себя выбирать с кем работать когда хочу и с кем захочу это мечта любого человека Друзья, если вы еще не знакомы с такой системой форсаж инфа, форсаж инфа, я всем рекомендую ознакомиться с этой системой. И вы, возможно, уже сегодня будете жить той жизнью, о которой вы мечтали. Всем пока. Всем пока.